для данного подъемника нам понадобится доска длиной 800 миллиметров два бруска регулирующих высоту подъема автомобиля и один противооткратный брус я заранее у доски уже срезал угол угол среза составляет около 25 градусов поэтому сейчас я соберу все части вместе то есть сколочу гвоздями и посмотрим как это выглядит в собранном состоянии В собранном состоянии приспособление выглядит вот таким образом. Длина доски, высота брусков. Расстояние между ними подбирается для каждого автомобиля индивидуально. В моем случае это выглядит вот так. Для равномерного подъема одной из частей автомобиля я изготовил дополнительно еще один подъемник. Для подъема автомобиля на все четыре колеса нужно изготовить дополнительно еще два подъемника. Ну я обойдусь этими двумя. Ну а сейчас посмотрим как это работает. вот таким образом у нас автомобиль становится на 14 сантиметров выше от дороги в этом случае более комфортно и удобно работать под ним поэтому у кого нет смотровой ямы в гараже или на дачном участке можно изготовить такое приспособление для каких-то мелких работ или осмотра автомобиля ну так наверное можно масло поменять Это вид колеса с левой стороны автомобиля. А это с правой стороны. Ну а сейчас попробуем съехать. Вот таким образом работает мини-подъемник. Всем пока!